Компания «Синтера» приглашает вас разделить с нами эмоции. Лидерский ретрит в Таиланде «Share Emotions». Неделя на самом популярном острове королевства Пхукет. Вилла в тропических джунглях, теплое море и великолепные пляжи. Пальмы и фрукты, путешествия по островам. В компании таких же криптоэнтузиастов а также эксклюзивное общение и мастер-классы от создателей Синтера Шерин Коин. Количество мест ограничено. Условия участия ищи в описании под видео, а также в наших социальных сетях. Шеринг как искусство.